здравствуйте наши дорогие друзья сегодня мы продолжаем работу по росписи данной миниатюрки вот ну и сегодня покрасим бронежилет камуфляж будем делать типа флора база у нас будет оливковая процедура как обычно стандартная, берем немного краски, разбавляем водой. Краска это у меня Yellow Green от Валеха номер 112. <плёк> таким образом мы заполним с вами всю поверхность жилета. После этого приступим к нанесению пятен непосредственно самого камуфляжа. И да, уважаемые друзья, не забываем заходить в группу ВКонтакте, писать комментарии, оставлять ваши фотографии с вашими работами. Будем обсуждать помогать по возможности ну или же вы будете подсказывать что-то что знаете вы и считаете что это хорошо приветствуем будем рады внимательно смотрим на то как идут детали уже лето чтобы покрасить только непосредственно сам жилет. Даже не то, что сам э, непосредственно жилет, а именно все детали жилета. Чтобы ничего не пропустить. Итак, я нанес основной цвет нашего жилета полностью на всю поверхность жилета. Дальше вот таким цветом это Black Green Валеха номер 100. Я буду наносить пятна, но этот цвет я немного смешаю с нашим оливковым чтобы немножко прибрать насыщенность этого зеленого сделать его не таким сильно темным вот так вот будет достаточно хорошенечко смешиваем этого цвета и начинаем рисовать что важно помнить о нанесении пятен главное чтобы их сделать нормального размера чтобы пятна не были слишком крупными и слишком мелкими то есть необходимо операция ну, то есть смотреть какие-то изображения с данным типом камуфляжа и постараться повторить по возможности максимально близко к оригиналу. Не боимся задевать и рядом находящиеся детали, они у нас все равно будут закрашены в свои цвета, И рисуем вот такие пятна. В общем-то, этот камуфляж достаточно простой. Здесь самое главное соблюсти масштаб, чтобы эти пятнышки были необходимого размера для данного масштаба. Ну и при рисовании соблюдаем их форму. форму этих пятен чтобы они были похожи на на аутентичный камуфляж стараемся рисовать из подлямочек и ремешков ну просто намечаем обозначаем что там тоже есть пятна Вот я думаю, что достаточно такого количества этих пятен. Для второго цвета пятен я буду использовать коричневый цвет от Валеха. Это краска из серии Game Color. Называется она Beastie Brown. Этот же цвет есть и в серии Model Color. На самом деле цвет слишком яркий, мы его сейчас приглушим вот таким коричневым. будет достаточно. И опять же, опираясь на изображение, начинаем рисовать коричневые пятна на нашем жилете. Иногда пятнышки заходят на зеленые пятнышки. Иногда они отдельно нанесены на жилет. Итак, вот такой вид имеет наш бронежилет после нанесения всех цветов. Далее я сделаю края у жилета, здесь своеобразные такие как тесемки, да, у него обшиты края сзади, вот здесь спереди, и вот здесь вот, вокруг. Итак, беру черный, Валеха, номер 169. И выделяю этим цветом все детали, которые нам необходимо сделать. Ремешки, подшивки и так далее. Наносим на палитру некоторое количество этой краски. Берем кисть наиболее подходящую для этой работы и можно сказать закрашиваем все участки которые необходимо далее окрасить в цвет лент, ремешков и так далее. Опять же не боимся задевать какие-то детали, если вдруг нечаянно задели, всегда можно поправить, перекрасить. Ничего страшного в этом нет. Не забываем следить за состоянием краски, чтобы на палитре она у нас не пересыхала. Добавляем водички. Краска, напомню, у нас акрил на водной основе. На палитре она подсыхает. Вот здесь на жилете идет... Так сказать, подбой такой своеобразный по краю лентой прошита. Она должна быть у нас другого цвета. Но она идет по всему краю. Вот, что у нас получилось после оконтурования всех необходимых деталей на жилете и ремешков. В следующем выпуске продолжу работу над всеми ремнями на данной миниатюре. Дорогие друзья, на этом наш выпуск завершен. Ставьте лойсы, заходите в описание. Мы продолжаем принимать средства. На оборудование, там есть ссылочка на донат. А также не забывайте посещать нашу группу ВКонтакте, ссылка также в описании. Всем спасибо, пока-пока!